Всем привет, я ребята, и сегодня я пройду, ребята, карту э, Impossible Drop, ребята, да, первая часть, уже появилась вторая часть, но я решил снять первую часть, да. Э, как бы, ребята, окей, сразу нажимаю старт, я эту карту уже проходил, это, получается, второй раз проходил, я ролик уже снимал, но, ребята, э, он у меня очень сильно зависал, вообще, просто у меня там было в ролике 10 FPS, да. Euh, и поэтому, ребята, в 1800p пока что снимать, наверное, не могу. Не смогу снимать, да. E Потому что у меня комп не настолько мощный, да. Будет лагать ролик. Как бы сам у меня Майнкрафт не лагает почти от ролика, а вот ролик лагать будет Ну. Когда я его засниму, да. В принципе, давайте начнем. В принципе, ребята, окей, первый раунд и как бы здесь ребята, есть баги Майнкрафта то есть после твоей смерти вот сейчас я луту появляется земля видите земля появляется с помощью механизмов видите я заспавился и я видите то есть я э, как бы затащил да потому что я бессмертный секунд 5 где-то да, э, вот так вот как то так да Второй уровень вообще легкий здесь лед позже появляется ты уже успеваешь налетать Uh, Все, третий уровень. Да, так, вот он. Третий уровень, как-то так. Uh, появилась вторая часть карты. Ссылка на эту карту будет в описании. Да. Mm, в принципе, окей. На самом деле, эту карту нужно осторожно пройти как-то. Так, так. Вау, видели, как я прошел неплохо. Окей. В принципе, медлительность. Все. Я прошел три уровня иду четвертый уровень да э, в принципе надо здесь осторожно выходить, потому что это не весь уровень хоть он кажется то что вообще легкий но это ребята не весь уровень э, сейчас я в принципе вам покажу да вот я сюда видите и все и еще продолжение уровня идет в принципе э, как то так да в принципе вот надо вот так вот стоять копить хречки у вас тут мирная будет стоять но менять ее можно будет. Да. Я ее не менял. То есть сами скачайте карту, У вас будет... Также. Вс ⁇ Блин, я умер. Капец. Так, вот она вода И, в принципе, окей. Я прохожу этот уровень. И, ребята... Э, сейчас пятый уровень. Я, в принципе, прохожу. Да. М -м и, в принципе, начинается каточка. Окей. Я иду, ребята. Сразу, наверное, можно уметь. Ту -ту -ту Ага, темнота. Я понял. Вспомнил суть этого уровня. Мне главное не касаться блока. Коснулся собака. Просто если коснуться блока, то ты будешь бессмертный дольше, да. Сейчас, окей, я попытаюсь. Видите, я бессмертный? Так. Э -э опа, я выжил. Окей, это Хорошо. Эээ, вот все как-то так шестой уровень Ээ, проходить надо тут как-то так вот, осторожно быть да какие видите с... всякие сооружения да ст... надо осторожно прыгать медленно безопасно да Йо, блин, капец! Так это вау, нифига себе! Седьмой уровень очень простой. Сейчас я вам покажу. Здесь появляется платформа. Э, я залагал, я залагал в платформе. Обычно такого не даже Такое не должно происходить. Ведь видите, я уже все тут сломал, тут какой-то баг. Да. В принципе, ладно. все, вот тут этот уровень надо вот именно таким вот образом проходить, как я именно прохожу. Потому что другим образом его не пройти. Я думаю, что то карта сломана, а на самом деле нет. Я нахожусь внизу, и когда я упаду в эту воду, она превратится в лаву. Э, да, то есть, и она. Я умру, да. Э, в принципе, главное, чтобы это не превратилось в лаву. То... Тогда я телепахнусь назад наверх и буду опять прыгать. Я, когда первый раз карту проходил, я ее раз здесь проходил. Окей, девятый уровень. И, в принципе, мы его проходим. Я очень боюсь. Я буду вырезать пытаться, потому что серия не должна больше 10 минут идти. Так. Блин, все, она упала. Все, в принципе, остался последний уровень, ребята. И, ребята, не забудьте поставить лайк два лайка и я выпускаю вторую часть по этой карте Да, э -э, сайт Minecraft Maps, то есть точка там все люди ну, кто проходит карты, в основном берут из этого сайта это у нас такой красивый дроппер мне он нравится здесь видите дроппер здесь можно найти штуки приземляться есть другие дроппер где просто продать надо это такой не просто дроппер Здесь вам понравится этот ролик, набьем два лайка. Я мне все, равно... главное, чтобы два лайка набили, хоть 10 просмотров, но главное два лайка. Все, два лайка и выходит ролик. Там кил напишу, будет да. Если нажму на кнопку кил будет. Все, я победил, ребята. Э, в принципе, я погибну, да. И, ребята, я на этом закончу. Всем, ребят, спасибо за просмотры, подписывайтесь на канал. Я там победил, просто эти бы вещи выпадали бы. Все, скачивайте карту, я на первую часть ставлю ссылку. И, ребята, все, всем спасибо, ребята. Надеюсь, этот ролик более-менее будет хотя бы можно будет посмотреть, да. Все, ребята, подписывайтесь на моего друга Вася, да, на вас да, моего друга, как подписывайтесь на него. Все, ребята, всем спасибо. Пока-пока, ребята, два лайка и выходите вторая часть этой карты я решил разнообразить кстати контент поэтому карту сняла в принципе окей в принципе, давайте два лайка все я всем спасибо пока пока ребят.